И снова здравствуйте! С вами, как обычно, Потолок Пай. Сегодня мы покажем вам объект, на котором мы будем работать. Это квартира 80 квадратных метров с достаточно интересными потолками. На данном объекте в двух помещениях у нас будут использованы такие дополнительные элементы, как парящие линии. Профиль для всех парящих линий выглядит вот таким образом в местах поворотов, то есть он заряден под 45 градусов. И спайк. у нас, интересная спайка. Вот и, и вот такой прямой профиль, тут они стандартные 2,5 метра, но уголки идут по 20 сантиметров в каждую сторону. Для того, чтобы собрать прямоугольную конструкцию, соответственно, берем уголок, берем прямой профиль, скручиваем вместе, делаем идеально ровные стыки, как обычно, как и везде, как и с профиля. профилем но здесь нужно быть особо внимательным, так как если мы сведём стыки неровно, то мы увидим вот такой поворот, как сейчас здесь. То есть тут у нас, я забил не идеально, это просто показательный образец. То есть мы увидим, что она, парящая линия наша не совсем прямая. Вот, чтобы этого не было, нужно запиливать профиль очень четко. Подготовка по парящим линии по профилю у нас уже здесь завершена. Мы видим две парящие линии, выходящие со стороны нашей спальни, парящие к выходу. Здесь у нас поворот, а они уходят у нас на кухню. Хорошо. На кухне наши линии таким же образом выходят э, ровно в тех же местах, где они заканчиваются в нашей прихожей и продолжаются вот таким вот образом. Здесь они у нас подчеркивают рабочую зону стенки, поворачиваются и уходят к стену. А теперь более подробно познакомимся с прячущими линиями и о том, как они делаются. На данном примере мы видим конструкцию прячущих линий для санузла. У нас небольшое помещение, и по контуру 20 см от стен будет идти вот такая вот прячущая линия, полностью замкнутая. Что нам нужно, чтобы сделать такую конструкцию? Нам нужен профиль для прячущих линий, нам нужны заранее подготовленные, запиленные углы для сборки такой конструкции. Нарезаем профиль по размеру. Мы его скручиваем, после чего обрабатываем все стыки. Все стыки делаем ровными, красивыми, четкими. Конструкция у нас собрана, готовая, красивая. Далее нам нужно закрепить на эту конструкцию светодиодную ленту, которая будет светить на... нам вниз и служить нашей лампочкой. Для этого нам нужно сделать несколько отверстий в профиле вверх для выхода нашего подключения. В данном, момент, в данном варианте мы сделали это вот здесь, снизу, сверлили отверстие и выпустили все провода туда вверх. Все аккуратненько красивенько, чтобы здесь у нас ничего не было лишнего и потом не проявлялось на наших горячих линиях. Ленту мы обклеиваем в данном случае в три слоя, для получения максимального освещения, в самом деле, чтобы видели, что мы там делаем. Обклеиваем в три ряда, параллельно со всех сторон. Все стыки мы спаиваем, чтобы лента ложилась более аккуратно, более красиво. И в местах, где нужно, особенно на углах, мы дополнительно обклеиваем ее термоклей. В принципе, вот ножа. Парящая линия уже готова для установки к самому нашему базовому потолку. Сейчас я вам ее и посмотрите, что получается. Нет, меня движение руки мы перестаем видеть что-либо вообще. То есть у нас полностью заполнено все светом. И когда натянется пленка дополнительно, мы вообще не будем видеть никаких диодов, никакой ленты. То есть будет все круто и красиво. После посмотрите результат на потолке.